Куку, -ку. посетители Психушки Немиркин. Мы хотели сообщить вам, что именно ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Большое спасибо за вашу поддержку. Итак, давайте продолжим. Почему рушатся отношения? Отношения настолько сложны, насколько хрупки. Небольшие ошибки могут разрушить годы любви, страсти и доверия, но вы можете не понимать, что делаете не так. Итак, вот 10 моделей поведения, которые могут разрушить любые отношения и, возможно, влияют и на ваши. Первое. Вы отгораживаетесь от своего партнера. Избегаете ли вы сложных вопросов и разговоров? Эта плохая привычка называется упираться. Когда вы упираетесь, вы активно избегаете болезненных или эмоциональных тем. Но эти темы важны для здоровья ваших отношений. Избегая трудных разговоров, вы скрываете нерешенные проблемы в отношениях с партнером. Вполне нормально время от времени заводить трудные разговоры но игнорирование проблемы не приведет к ее исчезновению. Второе. Вы слишком отвлекаетесь. Уделяете ли вы своему партнеру все свое внимание? Пишете ли вы смс другим людям, когда вы вместе? Никогда не недооценивайте ценность качественного времени. Когда вы вместе, ваш партнер хочет чувствовать себя важным. Он должен знать, что вам нравится проводить с ним время. Но если вы отвлекаетесь, ваш партнер может почувствовать, что его игнорируют или пренебрегают им, и ваши отношения могут пострадать. Номер три. Вы защищаетесь. Мало что так важно, как общение. Но что делать, если ваш партнер говорит вам то, что вы не хотите слышать? Например, ваш партнер может думать, что он делает всю работу в ваших отношениях. Никому не нравится слышать негативную обратную связь. Как же вам следует реагировать, когда ваш партнер говорит вам, что что-то не так? Оборонительная реакция может быть разрушительной для любых отношений. Когда вы защищаетесь, вы перестаете прислушиваться к проблемам партнера. Вместо этого вы пытаетесь защитить себя. Вы можете спорить с ним или переводить стрелки на него. Но в любом случае, вы игнорируете реальную проблему, и ваш партнер не чувствует себя услышанным. Номер 4. Вы слишком часто критикуете. Как часто вы критикуете своего партнера? Даже если вы хотите сказать что-то хорошее, критическое поведение может вбить клин в ваши отношения. Мало того, что это расстраивает вашего партнера, излишняя критика также создает негативную динамику в ваших отношениях. Вы теряете понимание того, почему вы любите своего партнера, потому что слишком сосредоточены на его ошибках. Номер пять. Вы идеализируете своего партнера. Возводите ли вы своего партнера на пьедестал? Вы любите своего партнера, поэтому можете предъявлять к нему высокие требования, но идеализация партнера может повредить вашим отношениям. Когда вы идеализируете своего партнера, вы проецируете на него свои собственные предпочтения. Вы любите своего партнера — таким, каким он мог бы быть, а не таким, какой он есть на самом деле. Номер шесть. Вы игнорируете свое прошлое. Никто не идеален. В каждых отношениях есть неровности и шероховатости. Но игнорирование своего проблемного прошлого может разрушить ваши отношения. Ваше прошлое, хорошее и плохое, является причиной того, что вы находитесь там, где вы находитесь сегодня. Она сформировала ваше отношение к партнеру и отношение партнера к вам. Игнорируя свое прошлое, вы упускаете из виду важные моменты в ваших отношениях и отвергаете те трудности, которые вашим отношениям еще предстоит преодолеть. Номер семь. Выводите своего партнера в заблуждение. Говорили ли вы когда-нибудь своему партнеру то, что не имели в виду? Обман может легко разрушить отношения. Ложь и манипуляции разрушают самое важное, что вы и ваш партнер построили вместе – доверие. Когда вы перестаете быть честным, вы даете своему партнеру повод сомневаться в вас. Честность не всегда бывает легкой, и некоторые вещи лучше не говорить. Но вы никогда не должны пытаться обмануть своего партнера. Несмотря ни на что, такое поведение разрушит ваши отношения. Номер восемь. Вы создаете конкуренцию. В здоровых отношениях партнеры не ведут счет. Им все равно, кто прав, а кто виноват, потому что конкуренция создает напряжение, стресс и обиду. Если вы постоянно пытаетесь доказать, что ваш партнер не прав, рано или поздно вы его оттолкнете. Вместо этого, найдя решение, которое устроит вас обоих, и научившись идти на компромисс, вы сможете создать более здоровые отношения в долгосрочной перспективе. Номер 9. Вы стыдите своего партнера. Придираетесь ли вы к своему партнеру? Многие пары подшучивают друг над другом наедине. Но высмеивание партнера на публике может повредить вашим отношениям. Вместо игривой перепалки вы открыто следите партнера за его ошибки и ставите его в неловкую ситуацию. И номер десять – вы ожидаете слишком многого. Вы злитесь, когда ваш партнер не может прочитать ваши мысли. Вы ожидаете, что ваш партнер будет постоянно знать, чего вы хотите и о чем думаете, но это совершенно несправедливо по отношению к нему. Это ваша обязанность – озвучивать то, чего вы хотите. Если вы не выражаете свои желания, ваш партнер никогда не поймет, что что-то не так. Если вы ожидаете, что ваш партнер волшебным образом знает все ответы, ваши отношения могут медленно развалиться. Боретесь ли вы с одним из этих деструктивных типов поведения? Совершал ли ваш партнер поступки, которые разрушили ваши отношения? Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже. Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться на канал Немиркин, чтобы получать больше материалов по психологии. И, как всегда, супер спасибо за просмотр!